Ну, да, командир так ники тут вот тебя бьет. Ты здесь, Ансур. будет входы поставить, ему вообще там будет. Блин. Правда вот, пиздец, красный, короче, хорошая, но точность что-то да. Точность что-то как-то. Вышла из чата. Просто.. Так, у меня есть идея по захвату сейчас. Некоторых точек вот типа такой. Хотя отсюда можно будет прыгнуть этим. Захватить. They will never see us. Да, у них больше радиус, нормально. They will never see us. Прыгнуть, сломать точку, взять точку. Хотя... Стел То, Стал -то что -то я возьму, что, что мне это даст. Нихуя, поэтому план отменяется, потому что мы ее никак не застроим. Если я не застрою, это, то у там... Вообще, орк можно зарашить. Можно сразу пойти через центр, но проблема в том, то, что никто не, не кислот такое-то укрепление запредется. Пару скигов идут. Это больно будет. Так, ну, вниз, разваливать обороны оборону Нет, там так что я значит сделал я тогда X 109 сделал но вот, 107 представляете, и 95 стел о это интересно с инвизом надо будет вот это тоже делать вот, ага. а их не больше двух можно делать вот оно что мехалоч так, ну все. Центр мы пробили. Сейчас, думаю, не стоит затягивать с э, теми орками. Чёрт, ну, в Пробить до конца. Сейчас, посмотрим. Ну, тут, конечно, поменьше. 109 в этом плане самый живучий, скорее всего. но при этом раньше не удам. достойный ну ладно под баланс я может ошибся может стал здесь немного имбаланс не то и в плане того что он типа иметь well We would do well to stop their что думаете я вас не уничтожу я вас не переиграю <плодот> Я вас переиграл, уничтожил, блядь. Вс ⁇ все, как бы и нет, блядь, этого бомбера. Прините. А ебать, он как развалился. Просто моментально развалился под э, пометкой, блядь. Дорога, Дорога. Дорога. Конечно, ни хвонька ванили прям, насколько она много давала до урона. Но как... блять, по Файндре очень много. начинают да, помогать. Ладно, продвигаемся, технически же. Минус орки. Ну, на Каураве два орки и дистанция легко выносит Это вот талл тут вызывают. Блять. Я одну вещь сейчас не сделал. Делать сейвы перед тем, как, блядь, я закончу миссию, блядь. Я, я вот честно, я так и знал, что он сейчас вылетит. Блядь. Ой, ладно, блин, похер, окей. Сейчас будем по новой перепроходить эту миссию, блядь. Потому что у меня ближайший сейв был, когда я защищался. Ай, стоп, или... блядь. Блядь, дофиг не сделали какой-нибудь авто блядь. Бляять. Вот минус того, что ты играешь с модами. Игра крайне не, нестабильная. Она может просто вылететь в любой момент. Заебись. Значит, 30 минут просто я в помойку отправил. А, я еще и вот на каком моменте. А. а, -а, -а. Охуеть, блять, я в жопе. То есть она у меня... Есть банально недостроенная даже моя база, которую я там планировал устроить. Ёп твою мать. Ладно, блядь, это сделано побыстрее. Блядь, почему? я же помню, что надо делать, если вы тут часто, потому что она, блядь, вылететь может. Нет, блядь, нахуй надо, блядь. Так сказать, потратим еще, блядь, час, блядь, на прохождение. Блять, Я сегодня планировал вынести блять орков и диспетчеров, чтобы я вот так сказать, нашу планетку при прикорманить себе. Ну, в общем, да, заебись. Хотя бы хорошо, что я в принципе делал сохранение. Сейчас... Начинали бы заново компанию. А вот да, вол, заебись. Четко. Ладно, <с> максимально подъем, мы тоже быстро вынесем. Хотя может быть сейчас как делаем даже, может наоборот сделаем. Урков вынесем чуть по, этот не сейчас, а скажем пойдем сначала на косморя. Блять, теперь урки нападают. Не, фак, ладно. Мне все равно надо минимум три миссии защитных выиграть. Что в соло шторм то стало сложнее, потому что блять. Сделали просто в сратую систему так сказать перемещений окей тогда мы идем на них я просто может буду... вне стрима пройду орков тогда что прошли, блядь. да блять Ааа, как же я ненавижу, блядский сука, пасфайник в этой ебаной, блядь, игре! Ну господи, ну я кидал, блядь! Команду, блять, съебаться отсюда, блять, хуй ты, блять! О, наконец-то он нахуй ехал. И жопа горит, нахуй. А, хуйня. Урон не получает. Нихри. Интересно придумано. Я еще никогда не вижу, чтобы утряд терминаторов просто за секунды вздыхали. Будто, блять, они. их не было там. А. Блять, нет, нет, нет, нет. Стоп, стоп. Ставим это сюда. А, да. Я сразу сделал здесь сейф, как бы, если что-то играть здесь пару минут. По крайней мере, мне надо понять, она крашит при каждой победе? Или же нет? Или же это все-таки можно как-то типа обойти из разряда колоши, типа вот. Блять, они убьют еще. Немножечко ну, воинов потеряем. А, нормально добивает неплохо так, сразу разум так ну, по потерям мы еще не потеряли ни одного так этот рядом блять что я не знаю какие-то Десантники что ли стали такими, блин, не знаю, так, Я ну, даже тут еще что-то сделал, Что-то как по ощущениям будто в моде десант каким-то не очень стал. Ну типа у них отряды умирают мгновенно. Конечно, это может быть из-за того, что типа, блядь, выебать того, блять, и мы с нашими пушками всех, так сказать, ебем. Окей, оно вылетело. Но у нас есть телесейв. Вот. Окей, попробуем по-новой. Хочу сейчас хотя бы понять, это именно проблема мода, что оно вылетает либо нет. Потому что если по факту оно, будет, оно сейчас вылетит, то значит все... Не, ну ладно, я знаю как это как бы пройти, то есть просто будем, просто оставим как бы всех оппонентов живых и все, будем как бы нападать на них, <coughs> выносить как бы, игра будет вылетать и все, ну конечно, что-нибудь придумаем. правда блять, сколько будет защитных миссий у меня, я просто представляю блять. А, ну я прям, да Пускаем, Смотрим И она вылетает снова Ну что хоть за ошибка Fail to create dump file. Блять, надо будет как-то фиксить это. Бр, да, не очень, на самом деле. Главная проблема это, короче, из-за того, что, блин, чисто старый дюжок игры, который не потребляет больше определенного количества памяти. Из-за этого, типа, память кончается, и он такой: "Оба, все, блять". Дос видос. У Ну, работать не стало. он смотрим фиксанулась или нет. Всё? Можно, так сказать, наконец-то играть? Все, Space Маринов мы вынесли. Значит, она будет пере перевынести, так сказать, орков. Снова. Ну, ну планируется ли что? Локация только веспидов захватить. Дальше, я думаю, пойдем... В сторону первой Кууравы, потому что тут, тут есть передовая база, самое бывое что есть.